Измеряемые группы, либо адаптация, формат файла либо такой, либо такой. Без разницы. Что тот читается как текстовый файл, что этот. Номера блоков берете вот отсюда. Восемнадцать, ноль, девять, Также адаптация. Песня долгая, однако. Можно, конечно, это дело и прервать, если знаете, что после образа 110 группы. Ничего нету. Можете довести до конца. Дойдет до 250 пятидесяти остановится. любой блок вставляете. Ищите папку, где у вас установлен VCDC Диагност. Открываете папку Log, файл, вот файлы, измеряемые группы, адаптация. Открывать можете с помощью любой текстовой программы. Первая группа, первое окошко. Первая группа, второе окошко. Количество впрыска. Таким образом. Что касается адаптации. Группа номер один в двигателе. Группа номер два. Найти числа не смотрите. Группа семь шесть. Очень удобно записать показания по блокам, потом сравнить с заведомо исправными показаниями чужой машины.